Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый майнер. Динам дает возможность без вложений майнить различную криптовалюту. Называется мини тайм. Значит, здесь статистика. Сколько участников работает он, друзья? Один день. Почти 3000 человек. Поддержка 24 на 7. Ну, здесь это все у них написано. Это как бы все можно прочесть. Вопросы, ответы. Я только зарегистрировал. даже еще регистрацию не делала. Так, давайте пройдем регистрация. И логин, и email У нас там пароль высвечивается, не высвечивает. Пароль. Повтор пароля. Рассказываем капчу. Регистрация. Так. Обходить а мы как будем? Логин. Угу. По имейлу. И паролю. Логин. Так. Доделаю сохранить. Значит у нас бонус при регистрации 100 ГХС. Сейчас все будем в режиме онлайн разбираться. Здесь множество криптовалют. Здесь сверху идет меню. Биткоин, лайткоин, гиткоин, бенбин. Такой. Роман, да, шантериум. В общем, видим, да? Здесь очень много криптомонет. монет. Можем майнить любую. Значит, что меня интересует? Значит, значит, что меня интересует вывод. Потому что написано вывод, что указано. В кабинете вопросов ответов этого нет значит минимум 100 дуги коинов 100 дуги коинов и 3x100 давайте пойдем будем майнить я тогда вот убираю трон кликую старт. Видим у меня колесико закрутила зелененькое. Ну и все, значит, вот пошли начисления. Вы же, если захотите, выбирайте любую. Теперь по порядку. Депозит. Что у нас тут по депозиту? Значит. Это не понять. Вообще написано любую сумму в вопросах-ответах. Так, на баланс будет выплачено после трех подтверждений. Я пока не буду ничего делать. Просто хочу посмотреть. А, тут дается сразу адрес. Это мне не надо, конечно. Есть обмен, значит мы можем обменивать, так как у меня трон, да? Сюда прописать, сколько у меня монет и обменять на ГХС. тем самым как бы увеличивать мощность. Майним, увеличиваем мощность, тем самым быстрее будет наращивать ГХС вот это вот. Вкладочка рефералы. Вот отображаться наши партнеры. Вкладочка промо. Находится реферальная ссылочка и промо материала. Есть баннеры. Суппорт. Можно как бы, если обращаться в поддержку. Так. Название, что там, описание. И отправляете. Профиль. Что здесь в профиле? Здесь ничего. Какой нет. Ну и выход. И что у нас? А это тоже суппорт, как бы, да, можно написать. Или вам напишут. колесик, это что? Настройки. Что это у нас? Это профиль. Вот сюда я сходила. Угу. Ну и все, в принципе. Минималку набираем, пробуем выводить. Это инвестиционный майнер и любые инвестиции в интернет. Это всегда риск. Не забываем об этом. Значит, и что я еще хотела? Зайти вот. вопросы ответа. Значит, спускаемся ниже, друзья. Вот как сделать... Минимальная сумма вывода, как я уже сказала, указана в кабинете, в личном кабинете на странице вывода. Я вам показала. Ознакомитесь. Далее, как сделать депозит. На вкладке депозита вы можете сгенерировать кошелек и отправить на него любую сумму. Все средства сразу поступают на баланс ГХС. Здесь значит, нет минимальной суммы, Любую сколько хотите, столько отправляйте. Вот, и здесь статистика. И здесь вот люди, что? Так как он работает один день, да? Еще как бы выводов нет. А депозиты вот люди вкладывают. Вот такое количество трона. Вот. Помаленьечку, потихонечку. И вкладывают. Кто сколько может. Кто сколько хочет. Вот, смотрите, друзья, это риск. Это интернет и все может случиться. Вот. Ну, в принципе, на этом все, кому интересно, работайте, пробуйте, зарабатывайте. Абсолютно без вложений. Можно пробовать, естественно, так как дали нам бонус. Вот. Но не интересно, пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Желаю всем удачи, всем здоровья. До новых встреч.